Есть ли в вашей жизни человек, которого вы знаете уже долгое время? Возможно, хороший друг, близкий брат или сестра, а может быть даже давний романтический партнер? В море людей, которые приходят и уходят из нашей жизни. Мы должны признать, что не можем не тосковать по особенному человеку, который наконец останется в нашей жизни, будь то в романтическом или платоническом смысле. Как же узнать, что вы нашли человека, который останется в вашей жизни навсегда? Чтобы узнать это, вот восемь признаков, на которые вам следует обратить внимание. Первое. Вы почти сразу чувствуете, что знакомы с ним. Чувствуете ли вы влечение к ним по какой-то причине? Будь то платонические или романтические отношения, когда вы встречаете нужного человека, связь с ним может возникнуть почти мгновенно. Вы можете чувствовать себя ближе к нему, чем к любому другому человеку, которого вы встречали. И хотя вы не можете выразить это словами, в них есть что-то такое, что кажется вам знакомым и уютным. Во-вторых, вы умеете находить баланс между отношениями и другими аспектами вашей жизни. Когда вы находитесь на веселой, захватывающей фазе медового месяца дружбы или отношений, вы можете обнаружить, что хотите проводить с ними все свое время. Но как быть после этого? Когда вы найдете своего постоянного человека, вы все равно будете любить проводить с ним время, независимо от того, как долго вы уже знакомы. И вы даже будете поощрять друг друга к такой же успешной отдельной жизни за пределами ваших отношений. Таким образом, хотя ваши отношения с ним очень важны, вы также знаете, как сбалансировать их с другими важными аспектами вашей жизни, такими как семья, карьера, увлечения и так далее. Номер три. Вам комфортно быть уязвимым рядом с ними. Легко ли им открыться? Согласно некоторым из наиболее известных исследований, в области психологии любви и семейной терапии, эмоциональная близость является одним из важнейших признаков здоровых, процветающих и длительных отношений. Так что если вы нашли своего постоянного человека, то вы наверняка знаете, что с ним вам гораздо комфортнее быть уязвимой, чем с кем-либо другим. В конце концов, открытое общение о своих чувствах играет решающую роль в поддержании долгосрочных социальных отношений и способствует возникновению чувства любви и близости друг к другу. Номер четыре. Вам нужно думать только о том, что вы хотите сказать, а не о том, как вам это нужно сказать. Еще один верный признак того, что вы нашли собеседника. Если большую часть времени вам приходится думать только о том, что вы хотите ему сказать, а не о том, как это сказать. Вы не ходите в скорлупе друг вокруг друга, не возводите стены и не боитесь быть непонятым. Все это говорит об открытости общения, которое, как вы уже знаете, является ключевым компонентом любых длительных отношений. Номер пять. Вы оба ведете честную борьбу. Возможно, вы думаете, что если вы найдете человека, который останется в вашей жизни навсегда, то вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы с ним поссоритесь. Но это распространенное заблуждение, причем потенциально вредное. В конце концов, это нормально, время от времени конфликтовать. Но что действительно делает или разрушает отношения, так это не сами ссоры, а то, как вы с ними справляетесь. Если вы обнаружите, что вы оба способны вести честную борьбу, то есть не обзываться, не обвинять, не нападать на слабые стороны друг друга, и при этом вы умеете уважать друг друга. Даже когда не можете договориться, то вы определенно нашли хорошего человека, которого не стоит отпускать. Номер 6. Они не ждут, что вы изменитесь в одночасье. Каждый человек борется со своими недостатками и личными недостатками. Но когда вы найдете правильного человека, он вдохновит вас стать лучшей версией себя, не ожидая, что вы изменитесь в одночасье. Они примут вас таким, какой вы есть, со всеми недостатками. И поэтому они будут терпеливы и будут поддерживать вас, вместо того, чтобы осуждать или критиковать вас за это. Даже когда вы сталкиваетесь с проблемой и пытаетесь исправиться, они понимают, что измениться нелегко и будут рядом, чтобы помочь вам справиться с этим. Номер семь. Они никогда не позволяют вам опускать руки. Обращаются ли они к вам, когда видят, что вы испытываете трудности? хотя они не будут давить на вас, заставляя делать то, что, по их мнению, правильно для вас. Это не значит, что они останутся безучастными, если увидят, что вы страдаете или боретесь в одиночку. Ваш постоянный человек – один из ваших самых больших болельщиков и сторонников, и он верит в вас, даже когда вам трудно поверить в себя. Каждый раз, когда вы хотите отказаться от чего-то, чего вы действительно хотите, или сделать тот же старый неправильный выбор, который вы всегда делаете, они будут рядом, чтобы сказать вам, что они лучше, чем это, и что вы заслуживаете гораздо большего. И номер восемь, быть с ними – это легкий выбор. И последнее, но не менее важное, если вы нашли человека, который останется в вашей жизни навсегда, то вам будет легко сделать выбор, даже когда не все гладко. Это по-прежнему один из самых простых и надежных вариантов, который вы когда-либо делали и продолжаете делать, чтобы удержать его рядом. Вы знаете, что то, что вы разделяете, настолько ценно и труднодостижимо, что вы никогда не захотите это выбросить. Поэтому, что бы ни ждало вас впереди, вы чувствуете себя намного лучше, зная, что они будут рядом с вами.